А, Все, полетели. Ножи, Лили Лайк против Байонет Мастер. Карта Д, Трейн. И на этой карте определиться, есть ли шансы у Штык Мастеров. <laughs> Ладно, понятное дело. На этой карте определится, насколько много очков получит Лили Лайк. Ну, понятное дело, что они-то получат их 16. Ножи они выиграли, это стей. Вопрос будет заключаться немножко в другом. Вопрос... Сколько раундов смогут взять Штыкмастер? Я говорю, кто первый конкурентный, первый соперник Лили Лайк? Первый на очереди это Работяги или Мид? Ой, я даже не знаю. Вполне возможно и Доктейлс про них тоже, не надо забывать. Но я, наверное, думаю все-таки Мид. Хотя и Работяги, ну не знаю, не знаю. Но я бы, наверное, все-таки... Я бы все-таки сказал Мид. Пока до донатил, все пропустил. Все же так сложно с, с моей стороны, хотя, оказывается, ничего не пропустил. <laughs> не, ничего не пропустил. В любом случае, э, отматывается, если что, трансляция можно будет посмотреть. А, зверь минус лил Трамп, Лил Вил, дабл кил. Это я напоминаю вам девушка. Виола. А, пау! <laughs> Просто пау-пау. Все, всех расстреляли. Я, правда, не понял, каким образом, так в наглую. Штык мастер умудрились поставить бомбу на точке Б. почему Лили Лайк like позволили это сделать. Но итог раунда я в любом случае не удивлен. Это 1-0 в пользу Лили Лайк. Like. Давайте по составам. Лил Вил, Лил Задемил, Лил Килл, Лил Трамп и Лил Казнил за команду Лили Лайк. Like. И Байонет Мастер, они же, собственно, непосредственно Штык Мастер, uh, Зверь, Котяра, Медитатор, Банан и Нео. Ну, в общем-то, все. Проезжаем. Проезжаем, дамы и господа. Интрифраг. сделан. На точку Б снова попытка зайти. Тут что-то с ножом кто-то заблудился. Это был Лил Трамп. Кого-то он успел резануть, но убить не успел. Банан. Минус Лил задымил. Лил Вил. Ответный минус по банану. И даже не успеваю договорить. Дабл Даблкил от Лил казнила. 2-0. Ну, на точку Б это правильно сделали, что пошли. Это уж и так очевидно, как божий день. Учитывая поставленную бомбу в пистолетке, можно даже сейчас еще и с девайсами уже раунд сыграть. А вот получится или нет, это странно. Странно, я имею в виду это... То есть, странно, если получится вдруг куда-то зайти даже при девайсах. Но что-то Лили Лайк сегодня на расслабоне начали карту. То ли я слишком недооценили соперник, то ли что Но какие-то размены постоянно появляются Что меня радует Меня очень сильно радует То, что есть хоть какая-то борьба И не бояться штыкмастер Где-то даже надавливать на своих соперников Лил задымил савиком в упоре Готовится И готовится и не успевает сделать килл, потому что килл достается товарищу с никнеймом Лил Килл. Ну, хаешка от Лил Казнила, минус Медитатор. Два игрока атаки остаются в живых. Один из них на зелени, второй, в общем-то, тоже. Вот, кстати, как раз второй, который котяру участвует в перестрелке, его убивает Лил Килл. И Банан... Банан понимает, что бежать некуда, и надо возвращаться. Возвращаться и погибать от рук Лил Задымила. Так, что-то там... Что-то там... Так, это еще, что ли, донат? Подожди, я не понял. Не понял. Кажется, да. То есть получается еще донат 200 рублей, да? Я так понимаю. Ну, типа, баланс поменялся. Баланс поменялся, значит, еще донат. Большое спасибо вам, мистер Салив. Спасибочки, спасибочки за донат вам. Жму вашу мужицкую, настоящую мужицкую крепкую руку. Здоровья вам. Здоровья и успехов вам по жизни. Но ну, а у нас здесь продолженец пока что Вяленькая достаточно Попытка была снова под точкой Б Немножко пошуршать Немного пошуршали на выходе и сотни Ну и в результате все эти, так сказать Пошуршивания от команды Штыкмастер ни к чему хорошему не привели Ситуация 2 в 4 Двукратный перевес Забыл сказать спасибо за качественный коммент Вот, вот, дошло только сейчас сообщение С сообщением Не за что, всегда пожалуйста Всегда, пожалуйста, обращайтесь. Ну, банан. Банан, в общем-то, сейчас откроется под вражеского снайпера. И снайпер, по идее... Ну, мог, конечно, закрыть сейчас банана, но банан быстро убежал. Хитрец, хитрец. Со всех сторон уже идут, да, там и в апдауне еще два человека сидит. Лил казнился, спины заходит. Лил задымил спереди. И получается такая ситуация, что с винта... Без перестрелки банану попросту даже был никуда нельзя уйти. А, Радо, кстати, это... Хочу обратить внимание, вот этот вот, который Зеленский, в в чатике и NoSimp, они друзья. Вы не подумайте, что они там агрят друг на друга по-серьезному. Они, короче, друзья-коллеги. Так что... Не берите в голову. Но, да, то, что сделали замечание, правильно. Ребята, шутите, но, как говорится, не зашучивайтесь давайте, да. Все должно быть мирным путем. А, лил казнил. Лил вил. Лил вил. Снова. На верхнем парике есть еще зверь. но его уже убили, да. И последний игрок... Это медитатор. Его также убивает Виол. Виол, по-моему, оформляет трипл-килл в этом раунде. Может быть, даже там и 4 было на стрела, Но не суть важно. Вновь поставленная бомба на точке Б. И уже точно можно утверждать факт того, что... <laughs> Услышал, друзья коллеги, <laughs> Не, коллеги через Г. А, вот. Короче. Можно точно утверждать с уверенностью, что у Лили Лайк есть сложности с точкой Б. Я не знаю, как... Команда «Штыкмастер» умудряются создавать э, своим соперникам э, сложности на точке «Б», но постоянно... Как постоянно? Любая попытка захода на точку «Б» заканчивается как минимум хотя бы поставленной бомбой, да? То есть это какая-то конкурентная среда, что ли, более-менее успешная для э, «Штыкмастеров», ну и вот, пожалуйста, медитатор минус Лил Трамп. Снайперская винтовка у медитатора наконец-то появилась. Он вот с нее ⁇ наконец-то начал убивать. Правда, конечно, позиция, ну, по-моему, немножко тухленькая. Как бы она бы, может быть, и ничего, если бы не одно маленькое но. Ну, если ты убил кого-то там, то уже туда точно больше никто не придет. 4 в 4. Был небольшой перевес, но с потерей банана перевес потерялся. И вот она перестройка под точку Б. Котяра, кстати говоря, уже на первом вагоне находится. И готов контролировать, по идее, верхний парик. Да что ж такое, никуда, никуда не залетает. Два соперника, глаза разбежались. И минус отлил, задымило. Снова минус отлил, задымило. И зверь вместе с Нео остаются в паре. Пардон, только зверь остается. Нео был найден под вагоном. Нычку его рассекретили. Плохая была идея. Там прятаться. Такие дела. Зверь. 100 хп. Бах. Просто от Виолы. Здравствуйте. С ноги. На каблуком в глаз. 6-0. Ну. Я не скажу, что я удивлен. Во-первых, Лили Лайк. Надо понимать, что еще и в сильной стороне играю. Да? Это очень важно понимать. И ни в коем случае не забывать. Максимально сильная команда, играющая за максимально сильную сторону. То есть, как бы ножи надо было выигрывать, конечно же, тыкам. Для того, чтобы хотя бы выбрать оборону. Но даже это, скорее всего, не давало бы победному результату. Банан! Банан берет снайперскую винтовку вместо медитатора. И убивает лил задымила. Ай, какая наглость. Да, следом еще и минус полил Трампу. Дабл от отлил килла. Лил вил, минус медитатор. Виола потерялась. Там дымы. Там дымы лежат, дорогие друзья. Вот она, дымовая шашка. Просто у нас почему-то дым не прогрузился. Черт знает, почему. Но Виола чуть-чуть и не убила Котяру. 19 хп у Котяры осталось. Но он, кстати, быстренько своими пушистыми лапками укатил на зелень. От греха, так сказать, подальше. 21 хп у Лил Вилл. 100 у Лил Казнил. И 19 у Котяры. Не очень-то уж много. Ну, если удастся забрать Казнила... Флешка в спину. Это хорошая флешка. Кстати, под эту флешку, в общем-то, могла бы и Виола сыграть. Она, кстати, этим и пытается заняться, но Лил казнил, справляется сам. Нормалек, дорогие мои друзья. И это неожиданно. Правда, не знаю, для кого неожиданно, но 7-0. Не, Константин неправильно написал. <с 3> Вообще, как бы это... Не, <с 2> Не так пишется. <с 2> ну, там сверху. И Мико. Мико сверху пис писал правильно. Лил Трамп, два ваншота с дигла, насколько я понимаю. План идеальный, если я правильно этот план по понял. Третий ваншот с дигла, дорогие друзья. Я буду смотреть только за Лил Трампом в надежде, что он сделает еще два. <с 2> два ваншота. Нет. Во-первых, два ваншота он сделать не мог Да, живой-то один был А во-вторых, медитатор забрал лил килл К сожалению, этим приходится ограничиваться 8-0 <coughs> Мэншин самая сложная карта Ну, ну, как сказать Да не то, чтобы уж прям очень сложная Но в обороне там, конечно, тяжеловато играть Ну, проход на Б когда нечего делать, когда нет понимания того, что куда и как э -э Надо разыгрывать точку Б И это сейчас не ирония, а это правда, действительно На карте, Ну, карта Трейн так устроена На точке Б объективно шансов на победу больше, чем на точке А Если у вас, ну, нет идей на раунд Просто так тупо завалиться, поставить бомбу и рассесться по вагонам Дает какие-то надежды, но только какие-то надежды, потому что потом начинаются перестрелки и в любом случае тот, кто скилловее, тот уже и выигрывает. По результату это девятый раунд для коллектива Лили Лайк. А я, пользуясь случаем, хочу напомнить вам, дорогие друзья, что с командой Лили Лайк в рамках группового этапа мы видимся с вами да, в последний раз. В последний раз, дорогие друзья, потом только в плей-офф. Ну, кстати, завтра уже с ними увидимся. А вот с командой Штыкмастер увидимся еще сегодня. Следующий матч в 20.00 против команды Тест Kills на карте The Dust 2. Лил Казнил, энтрифраг по Котяре. Выход из сотни начинается на точку А. При этом и на зелени присутствуют игроки атаки. В общем, здесь, конечно, многоходовочку пытаются разыгрывать Штык Штыкмастера. Но Лил казнил, промахнулся с АВП. Банан. Минус Лил Вилл. Размен за погибшего зверя. Хаешка не очень тайминговая, но хорошая. Минус банан. И Медитатор с АВП дает разменный минус. Замечает еще одного соперника, но не попадает по нему. И это очень досадный промах. Потому что ведь это Лил задымил. А у него реакция... Ну уж, пардонте, Гораздо больше и качественнее, чем у Медитатора. Тут как бы... Ни в коем случае не хочу обидеть Медитатора. Но просто... Но просто Смок играет гораздо дольше и гораздо мощнее. Поэтому в этой дуэли снайперов однозначно мой голос уйдет в копилочку Лил Задымила. Не знаю, как тостеры играют. Ну, не совсем тостеры, но... Ну, ладно, да. Можно и так, в общем-то, назвать. Лил килл, дабл килл! Вот лил килл... Когда делает какое-то убийство, всегда получается какая-то вот лилкил, даблкил, какая-то кричалка получается. Такое ощущение, что я как будто бы футбольный фанат, да? И просто на, на стадионе скандирую лилкил, даблкил. Kill, kill. Котяра, 71 хп против пятерых. Ну и очевидно, да, ему там уже фонариками моргают. Его здесь, в общем-то, где-то, наверное, ожидают. Да? Конечно <laughs> конечно ожидают 54 секунды до конца раунда Но если сейчас не будут пытаться его зарезать То раунд э, выиграют Если будут пытаться То Котяра может еще и всех даже отстрелит Вот первый Лил Трамп становится первым Калаш теперь уже появляется Смотри, Котяра в общем ничего толком и не сделал да, Но Калаш уже появился А вот и реакция Лил задымила буквально в пикселюшку Попадание в Котяру смертельное И это 11-0 Вчера проиграли, выиграли реальные... Э, ну, реальные гангстеры проиграли все свои четыре матча в группе, К сожалению, не выиграв ни одного. Медитатор. Энтрифраг фраг по Лилкилу. Второй минус. Да где же Медитатор-то, господи? Выход и сотни на точку, а? Медитатор. энтрифрагует, Черт возьми, сразу двух оппонентов. Лил казнил. лилка, Лил... -ка, лил это сейчас могло быть просто охренеть, дорогие друзья. Лил казнило, чуть не зарезали. Я бы просто, как говорится, кипятком бы, наверное, от такого описался. И банан! Забирает Лил Трампа, дорогие друзья. 11-1, вот и до вы ее, Как говорится, Лили Лайк проигрывают первый свой матч-поинт в этой... А, непростой для них... Uh, баталии uh, и, и такие молодцы, чё, неважно кто там и как ну, Они раунд забрали Забрали и забрали, респектуля им Соперник непростой Поэтому, в общем-то, у всех были, uh, так сказать, ожидания, что этот матч закончится 16-0 Но вот уже теперь 16-0 он не закончится Радуемся, дорогие друзья в Сухую матч uh, не пройдет. Ну, при этом еще и во второй половине даже мы увидим уже с вами минимум два раунда, а то вообще был бы один. Дотер, привет! Дела замечательно, шикарно, все как всегда. Виола не убила и проигра проиграли раунд. Кстати, да, не без этого, талант, не без этого. Лил задымил, минус котяр, банан забирает Виолу 3 в 3. Все-таки 3 в 3, банан погибает от рук Лил Трампа. Зверь под вагоном, рядом с ним там находился только что Нео, но Нео уже выхватил э, со снайперской винтовки. Здрасте, говорит, Лил казнил медитатору, и вот надо найти зверя. А зверятина у нас, вот он. И нет времени на дефьюз. Усаться, дорогие друзья, простите, я просто по-другому даже сказать не могу. 11-2. Это слишком жестко. Мистер Кларк, на этом турнире уже никак, но в описании есть ссылочка на проект Новые Патриоты. Вступайте в их группу ВКонтакте, играйте на их сервере, и когда они будут проводить турнир, вас, возможно, на него пригласят. Слушай, как в 14 можно нормально заработать? Пытался научиться инвестициям, ни хрена не понял. Ну, инве... чтобы инвестициям научиться, я думаю, все-таки нужно побольше немножко возраст, чем 14 лет. Просто нужно больше понимания каких-то фундаментальных вещей, которые придет чуть-чуть попозже. А... Лично я в 14 лет пропалывал грядки в деревне. Километровые там сажали капусту и свеклу, и, и... и... и мы туда ездили как бы... На половину рабочего дня Ну и что-то там, там платили Ну, кстати, платили, в общем-то, неплохо По тем меркам, по меркам тех времен 17 лет назад Вот 14 лет это, короче, такой возраст, когда Бери любую работу и делай ее Главное просто, чтобы платили и получать какие-то навыки. Ну, желательно, конечно, выбирать какую-то профессию, которая будет тебе помогать в будущем. Опыт этот будет помогать в будущем. Но, с другой стороны, не столь все критично. Лил задымил. Даблкил, кстати, по-моему, это был даблкил одной пули, если я не ошибаюсь. Потому что очень уж быстро появились эти два килла в килфиде. Третий минус от Лил задымила. Зверь последний. Кстати, автор энтри фрага в этом раунде. Именно зверь. дигла Он убил... Виолу Лил Трамп убивает зверя, а там Стив тем самым за Виолу. Ну и мы получаем 13-2. Айоу гайс. Вторая половина. <клево -клево> Ж, рестарты отгремели Удачи командам от мастер В сильной стороне Это многообещающе выглядит а, Как оказывается Ну, они действительно прям уж очень и очень Непросты Ну, вам для понимания Лили лайк like сыграли с командой Kills, То ли 16.1, то ли 16.0 Вот как-то так там было По-моему, 16.1 <coughs> Единственные 16.0 Это мясо Мясо же ведь, по-моему, да? Короче, ладно, «Пенсионеры» 16-0 проиграли... И, и, и, и еще кто-то проиграл 16-0, уже не помню Ну, пистолетка у Лили Лайк разносящая Минус банан, минус котяра, минус Нео Медитатор, Зверь остаются э, вдвоем Медитатор подхватывает Лил Трампа Ну, позиция, конечно, опять же У медитатора хорошая, да, на то, чтобы отстреливать соперников Но это не выигрышная позиция Потому что с нее бомбу не раздефьюзишь, как бы А в остальном все хорошо было сыграно И поборолся медитатор В этом пистолетном раунде один, к сожалению Из всей своей команды 14-2 ВА-13 это очень хороший результат В таком на, не самом равном противостоянии Я согласен, абсолютно Учитывая факт того, что это не Действительно совсем Команды неравного уровня При этом, при всем еще и Лили Лайк играли в сильной стороне То, что ты к мастерам молодцы Что они взяли хотя бы два раунда Ну, какая-нибудь другая команда могла бы Вообще и в ноль отлететь килл от все того же Лил килла. Зверь э, с котярой под зигом где-то. Ничего, Ничего себе. зверь. Ничего себе, котяра, со зверем раздают. Слушай, два в два. два. Как же они меня сегодня удивляют. Честное слово, у меня были немного заниженные ожидания по поводу этого матча. Но то, что я сейчас вижу, это вообще вообще, вообще не стыдная игра. Котяра один на один слил за дымилом. Но времени, к сожалению, уже не остается. А в остальном... <смех> Котяра просто с вагона суициднулся <смех> Молоток, молоток Ну, на самом деле, оно и понятно Что суициднулся, в любом случае бы погибал а, Причина банальна, взрыв бомбы Убежать он все-таки не успевал бы Но а, так эпично закончить раунд Это надо еще постараться Ну и все-таки за самоубийство-то Минус к статистике, минус к денежкам а за... Если бы тебя бомба взорвала, ну ничего бы не сняли Ну, 15-2 и это матч Как вы понимаете, дорогие мои Зверь-котяра на лопатках, банан разменялся Медитатор и Нео остаются в паре Виола здесь у нас пока что буйствует На поп ищет кого-то Кого-то кого хочет увидеть и уничтожить Но четвертый вагон Да, надежно занят Медитатор, последний, 96 хп Девайса у медитатора, к сожалению, нет Найти он его может, если найдет Тело, Лил Трампа. Ну, его, конечно, слышат. Слышат передвижение медита. Минус Лил задымил. 5 хп. Есть дефюз киты. И удастся задефать бомбу только в том случае, если... Если все разбегутся. Но! Лил казнил, выпрыгивает из-за угла и просто пикой промеж глаз. На-на-на-на-на! Просто на-на-на! Вы видели? Вы видели, черт возьми? Он просто его пырял в глаз. Ложкой. Ложкой глаз ему вырвал. Это, дамы и господа, мы какая-то боль. <с> какая-то боль. Нет, ну, опять же, без шуток. Молодцы, штыкмастер. Я понимаю, что команды по уровню это земля и небо. И поэтому это не стыдный матч. И это как раз-таки матч из разряда, который я говорил. Вот что бывает иногда с овертаймами. Но такое говно даже смотреть не хочется. А бывает, когда 16-2 и вроде есть на что посмотреть. Как-то...